Помнишь адрес? Конечно, а что ты там придумал? Макси, все это очевидно. Ее не взяли в колледж. Ассасин, убийца. Она убийца. Она убила свою сестру. Но зачем ей это нужно было? Давай ежей, нет времени объяснять. А, ладно, тогда выруливаем из пробки. Это здесь. Максилина, как замечательно, что вы приехали. Что-то случилось. Моя дочь, она... она заперлась в ванной и плачет. Я... я боюсь, что она натворит каких-нибудь глупостей. Пожалуйста, поговорите с ней. Она меня не слушает ни в какую. Эй, Меган, детка, ты там? Уходите. Не хочу вас видеть. Не хочу никого видеть. Меган, послушай, это очень важно. Убирайтесь. Уходите. Так... Это ты убила свою сестру? Да, да, это была я! Я ее убила! Мне нужны были эти документы для поступления в ВУЗ! Мне ничего больше не оставалось! Это была я, да! Я больше не могу так жить! Пожалуйста, уходите! Так, Меган, успокойся. Подумай о том, что сейчас у нас в участке сидит парень Кэт. Он проходит как обвиняемый. Его могут посадить. Уже ничего не исправишь, Меган, но ты можешь помочь этому человеку. Пожалуйста, не делай глупостей. Меня посадят, да? Сузу учтёт смягчающее обстоятельство, милая. Меган, Мама! Прости меня, мам, я не хотела. Я правда не хотела. Я, я не знаю. Я не знаю, зачем я сделала это. Это так глупо. Так глупо. Итак, Мэган, расскажи, как все было. Как вы, наверное, знаете, моя сестра и ее парень выпросили отпуск в лесу. Я подумала, что это будет идеальная возможность, потому что удобно подставить парня, и никто не подумает. Да, действительно умно. <coughs> Фил! И я дождалась ночи, а потом... Эй, hey, кто здесь? Моя мама очень любит готовить, поэтому у нее много всяких ножей разной длины и остроты. Ну, я взяла самый длинный и острый. А потом... А потом я вернулась домой и легла спать. Мама так и ничего не заметила. Хорошо, ты можешь идти. Подумать только, что делает с людьми образование. Да уж... Убить собственную сестру только для того, чтобы поступить в университет. Ужасно, что детям вдавливают, что без образования они никто. Да, ты прав. Кстати, да. Лихо ты с ней справился в квартире тогда. Опа. Ну как у вас дела? Хорошо. У девочки явка с повинной, поэтому срок ей избавят. <связывая> Прости, да, прости, Фил. Ладно, мы тогда поехали. Надо, наверное, такси поймать. Идем. Кир, скажи мне, она тебе не безразлична, так ведь? Ну, она вполне ясно дала понять, что не хочет иметь со мной отношений, так что удачи тебе. А, что он имел в виду? Хм.